Привет, ребятки, сегодня мы посмотрим на игру под названием Biomutant, находящаяся в разработке компьютерная игра в жанре Action RPG с открытым миром, разрабатываемая шведской студией Experiment 101 для Windows, PlayStation 4 и Xbox One. Ее издателем должна выступить компания THQ Nordic, выход игры запланирован на 2018 год. Действие игры происходит в постапокалиптическом мире, разработчики описывают ее словами кунфу, фу сказка Главный герой напоминает помесь енота и лисы. По заявлению разработчиков, игрок может менять способности и внешний вид персонажа за счет мутаций, биохимических протезов и оружия, а также освоить пси-мутации наподобие телекинеза или левитации. В течение игры персонаж может освоить различные стили ушу, обучаясь у разных мастеров. Biomuton должна стать первой игрой студии Experiment One, которая была создана в 2015 году выходцами из ранее закрытой Avalanche Studios, известной по таким играм как Just Cause 3 и Mad Max. Информация об игре была опубликована до официального анонса немецким журналом Game Markt. Официальная игра была анонсирована на выставке Gamescom в Германии. Игра использует игровой движок Unreal Agent 4. Тем не менее, мне игра импонирует, я ее очень жду, и то, что я увидел, мне сильно нравится. Думаю, на своем старте игра наберет большое количество фанатов. А сейчас все, что нам остается, это ждать и следить за информацией, которую разработчики будут предоставлять нам так часто, как это будет возможно. С вами был Серан. Надеюсь, вам все понравилось. Увидимся в следующем видео.